Короче, ребята, всем привет! Сегодня мы будем играть невероятно легкое обби. О, здорово. Здорово. Невероятно легкая обби. Не знаю, кем создано, но если тут позе... Здорово. Чу, как дела? чуть меня не махаюсь. Как дела? Пойдем со мной проходить. Ладно, здорово. Все, погнали. Ну, здесь, короче, изи. Первый этап пройден. Дальше идем следующее. Оно исчезает, походу, да? Да, оно исчезает. Тут вообще легко. Даже могу немножко остаться и вот так вот идти. Все равно. Так, отправляемся дальше здесь. Мне кажется, с каждым разом оно все сложнее и сложнее. Ну, пока что нифига не видно. Ладно, давайте на 10-м обе покажу. Точнее, покажу на десятом. Пока я иду, ты подпишись и поставь лайк. это да -да, обязательно. Вот, ребята мы на десятом давайте осматривать. я понял идем дальше короче мне в 12 часов просто не хер делать так что изи просто так проходим одиннадцатый уже короче 12 я думаю что за сегодня мы легко дойдем до 50, потому что супер реально супер легкие обе здесь легкие уровни так что, думаю, ничего не будет, если я просто пройду обе. А сейчас, короче, вот где-то в тридцатом уровне у меня просто будет очень тяжело. Я буду в шоке. Так, давайте тогда на двадцатом уже вам покажу. Вот, короче. Двадцатый уровень. Собираюсь дойти. Так, пока что сорок процентов. Нужно еще 60%, Вообще будет топово. У-ху! Так, так. Так, Кстати, я уже это, крутой. А, подожди. Это как? Как ты быстрее меня? Я не понял. Ты чё, телепортируешься? Ну ладно. Думаю, на тридцатом он снова будет? Типа он быстрее, да? у -ху! Спасибо, а что сразу не до тридцатый уровень не вывели меня? Так, паркур. Двадцать четвертый. Опа, опа, опа. Ты вообще кто такой? пути пройдено. А, да, кстати, реально 50%. Еще 25% вообще. Ааа, все, я Короче, нужно не по этим невидимым, короче, идти. 26-й пока что я лаки, походу. Уу, тяжело. Ч так тяжело мне на ноги? Ай! Фууу. 52% пройдено уже. 54. Удивлю, ребята, давайте сразу же перейдем к тридцатому уровню. Он будет где-то здесь. Вот 30 слишком я преувеличил. Исчезает, да? Реально исчезает. Прикольненько. Реально изи. Ну ладно, давайте тогда по-быстрому. Еще двадцать ал осталось. Так что. Ага. Нет. нет, я так тогда не буду. 32-35 сейчас будет. Смотрите. Ладно, а что я на 35-й? Так, смотри. Будь уверен, что подписался на, на нас в Твигере и вступил в наше сообщество. Не, я не уверен. Но уверен, то, что ты телепортируешься, а так еще и можешь взлетать. Вот это я уверен. Так, 36-й сейчас будет. Вот здесь. Погнали. Я уже близко к 50 -му. Это круто. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Ну, я себе больше сложностей добавляю. А, ну ладно. А, короче, мы прошли... Сейчас будет сороковая, вот она, вот там вот будет. Кстати, ребята, мой дискорд-канал будет в ссылочке в описании, так что, смотрите, заходите. Общайтесь, если там будет, короче, больше людей, то я делаю коллаборацию с блогером. Конечно, не с тем, которым вы хотите, потому что сейчас вы скажете, давай с пози, давай с... Э, еще кем-то там, короче Не, я, короче, отдам своего друга Он тоже блогер, не популярный Но я дам его YouTube-канал Так что тоже подписывайтесь Будет прикольно 41 первая ура! Все, здесь уже не буду ставить на магию Короче, будем проходить сразу до 50-й Все Потому что мы уже заканчиваем Оп, оп, оп, оп 43 Оп Оп. Оп. 44, проходим Она исчезает? Нет А вот это вот, серьезно? Я сразу же поставился на нужную Да Бегай себе Это круто Так Идем, 45 Оп, оп И прикинь, сейчас в конце, там, позе Меня до сих пор ждет такой Молодец, ты прошел. Даю тебе один робокс, Робукс, короче, и плюс бан. Все, вообще. 46. 47. 94% пройдено. Так, так, что там? Я должен в его рот зайти. Да ну нафиг. Это сейчас прозвучало Так. Так. Так адекватно так неадекватно. Ну ладно. Проси, конечно, ну ладно. И Сейчас дорога будет исчезать, да? А нет, я быстрее. Уи ха Давай, телепортация. А, да. Ура, пози, дорога. Но это не пози, но все равно. Дорога. Все, победитель я. Как забрать его скин? Как мы с ним забрать? А, вот-вот. А давайте мистера богатый возьмем. Или огненный человек. Или золотой человек. Или пози. Ну ладно. Ты сделала это. Поздравляю. Но ну, я же говорю, вот короче. Повышаем себе скорость. Да блин. И отправляемся лететь в самое начало карты. Потому что самое интересное в начале карты. А вот и самое начало карты. Ну да, не так уж и долго мы это проходили, ребята. Ребят, вот так-то так закончился наш ролик. Короче, подписывайтесь, заходите в дискорд канал, ставьте лайки. Ссылка на дискорд канал будет в описании. Также название данной карты будет также в описании. Все, всем пока-пока.